Всем привет! Это видео о том, что такое игровой режим Windows 10, как его включить или отключить, а также как с его помощью поднять FPS. В Windows 10 есть встроенный режим игры или Game Mode, который позволяет получить оптимальные возможности для игр в Windows 10. В этом режиме игры получают максимальный приоритет на компьютере для обеспечения максимально возможного высокого качества и производительности, в том числе поднятия FPS за счет переостановки фоновых процессов во время игры. Друзья, вы еще не подписались на этот канал? Это же видео холка. Канал компьютерных вопросов и ответов. Самые полезные уроки для всех возрастов операционная система, безопасность, сайты и интернет. Хотите получить компьютерную помощь? Подписывайтесь. Ссылка в описании. В некоторых играх этот режим может включаться автоматически. Но прежде чем включить его для конкретной игры, убедитесь, что он активирован в системе. Для этого зайдите в параметры. Игры. Режим игры. Убедитесь, что переключатель функций использовать режим игры переведен в состояние включен. В версии Windows 10 Fall Creator Update такого переключателя не будет. Вы только увидите информацию о том, поддерживается ли режим игры на данном ПК. После этого перейдите в раздел меню игры и посмотрите сочетание клавиш для открытия меню игры ниже. По умолчанию это Windows G. Также его здесь можно изменить. С помощью данного сочетания клавиш вы сможете запустить меню настройки игрового режима из самой игры. Видео о горячих сочетаниях клавиш Windows уже есть на нашем канале. Смотрите по ссылке в описании. После этого запустите игру и откройте меню игрового режима нажав сочетание клавиш Windows Plus G или то, которое установлено у вас. Меню игры откроется поверх самой игры. В меню игры откройте настройки в виде значка шестеренки. И отметьте пункт «Используйте для этой игры игровой режим». В некоторых играх после открытия игровой панели мышь не работает. То есть нельзя с помощью мыши нажать по кнопке игрового режима или зайти в настройки. В этом случае используйте стрелки на клавиатуре для перемещения по пунктам игровой панели и Enter для их включения или выключения. Закройте настройки. Выйдите из игры. И снова запустите ее. Готово. Игровой режим Windows 10 для данной игры включен, И в будущем она всегда будет запускаться с включенным игровым режимом, пока вы не выключите его тем же способом. Но имейте в виду, что для компьютеров с хорошими аппаратными характеристиками, дискретной видеокартой и небольшим количеством фоновых процессов, прирост FPS будет незначительным. Работа данного режима будет более ощутима на компьютерах с интегрированной видеокартой и скромными характеристиками. Также значительный прирост может быть заметен в системах, где всегда запущено много фоновых процессов. Однако более правильным решением в данном случае будет избавиться от ненужных постоянно работающих программ и оптимизировать работу операционной системы в принципе. Видео о том, как проверить и увеличить производительность компьютера и что делать, если он тормозит уже есть на нашем канале. Ссылки оставлю в описании. Также имейте в виду, что если у вас во время игры будут запущены какие-то нужные вам процессы